Всем привет! С вами Тюма и сегодня продолжаем проходить игру Crysis 3. Так, у а нас Погнали? Не на очень при этом месте остановились, ну ничего страшного. Тебе не обязательно возвращаться туда, Майкл. Я могу управлять дистанционно. Все будет нормально. Я больше беспокоюсь о пророке. Мне так и придется сражаться вместо тебя. Послушай, не было и дня, когда мне не хотелось быть на твоем месте. Даже с этой долбанной мутацией, что творится под твоей кожей. Я бы... я бы взял это на себя. Держали меня здесь месяцами. Я даже не знал, как далеко все это зашло. Они бы запихали и меня в эту штуку. Вопрос времени. В этом и есть суть нано-костюма, да? Экзоскелет Цефов. Открывай. Вы грязные ублюдки, сел. Я заставлю вас заплатить за все. Где вы, мать вашу? Где? Если я найду ублюдка из сел, который сделал это, я прикончу его. Должны быть уверены, Разблокировал костюм и нарушим защиту, и наночастицы изменят маршрут. Если технология ЦЭПов уже там, то кто знает, кем он станет? Уверен, что справимся, ФОС? Давай. Доступ в систему, установленное памятник. Это было рискованно глобальных изменений в твоем организме. Но у нас не было другого выхода. Мы поставили блокировку на твои рецепторы. Твой мозг будет защищен. Без них коллективный разум поглотит тебя. Ладно, давай вытащим его. Локаторы допомина убраны. Я регистрирую критические изменения нервной системы. Сейчас он, по идее, сможет установить контакт с цефом. Что это? Майкл, не надо. Не надо. Почему бы нет? Не поможет. Сепарирование. Нанокостюм полностью снят. Объект 8А. Сержант Майкл Сайкс. Все еще функционирует почти на оптимальном уровне. Но ожидается ускоренная деградация. Ты вот так. Ты сделала это со мной. Майкл, послушай меня. Именно ты стал причиной. То есть я сражаюсь Сэл из-за тебя, знаешь? Вот почему ты так старалась. Или ты притворялась? Из-за этого, да? Из-за чувства вины. У меня не было выбора, Майкл. Программа Сел. Мы были по уши в долгах. Ну ты же знаешь, как все это делается. Мне пришлось сделать это. Мне пришлось слушать их крики день за днем, день за днем. Я отдаю отчет в своих действиях, поверь мне. И мне предстоит с этим жить. До конца моих дней. Представь, до конца моих дней. И угрызение совести все исправит, да? Если тебе так жаль, Кла. почему я узнаю об этом вот так? Почему нельзя было просто признаться? Все, послушай а, храньё... меня. Ты знаешь, как это работает. Ты знаешь, что у нее не было выбора. Она делала то, что ей приказывали. Нет выбора? Просто делала то, что ей велели? Выполняла приказ? Да кто это говорит, Пророк? Хотя я тебе вот что скажу. Она была права насчет тебя. Может, ты и правда всего лишь долбанная машина, но уж точно больше не человек. Ты, конечно, никогда особо и не тянул, но, Господи Иисусе, только взгляни на себя сейчас. Чье лицо скрывается за этим шлемом, пророк? Или у тебя больше нет лица? Нам всем пришлось принести жертвы. У тебя был выбор, приятель. У всех есть выбор. Теперь ты знаешь все, что должен. Помнишь? Все, кто умер под твоим началом, потому что ты просто выполнял приказ. Потому что у тебя не было выбора. Совсем как она. Все. Нет уж, приятель. Бери свой костюм и иди сражайся сам. Как всегда. Майкл, подожди. Нет, Клэр. Он прав. Отпусти его. Мы наконец-то нашли что-то об восходе Алой Звезды. Слушайте. Архангел — ключевой элемент управления в новой беспроводной энергосети СЭЛ. Но это далеко не все. Система может совершить мощный выброс через энергетическое оружие массового поражения. И это гарантирует уничтожение не только враждебных элементов, но и всего населения мегаполиса. Есть протоколы изменения задач Архангела для получения альтернативных результатов. Когда результат станет угрозой стадии 3, Архангел запустит самый агрессивный набор протоколов. Восход Алой Звезды. О боже! Они собираются стереть Нью-Йорк с лица Земли. Полная орбитальная аннигиляция. Вот так вот бывает. Помните в начале, когда он... В галактике летал. Типа будущее видел. Вот эти вот жетончики. Видимо оно так и есть. Так и будет походу. Восход Алой Звезды. Почему Сэл не может убраться с моего пути? Всем выйти на периметр. Ты зря тратишь время. Нужно спасти как можно больше жизни. Нет, это не имеет значения. Линкшан не повторится. У Архангела огромный запас энергии. Они закачают ее обратно в Альфа Цефа и... Прожгут дырку в земле. Земля просто исчезнет. Что мы можем сделать? Подключись к носителю разума Цефов. Если я заберусь к ним в головы, возможно, я смогу остановить пробуждение и усыпить их снова. Если не будет угрозы Цефов, цел отзовет Архам. что? Цефов? Пророк, тебе было трудно преодолевать их влияние даже когда твой разум был защищен. А теперь эти предохранители сняты. Ты можешь превратиться во что угодно, принять любую форму. Представь, что ты станешь цепом. Я хочу рискнуть. Что у нас тут? Интеграция? Они думают, что я Альфа-Цеф Я Альфа-Цеф Пророк, Пророк, это слишком опасно Ты превратишься в Цефа, Пророк, Лоурен Нет, нет, я в порядке, я в порядке Я чувствую сверхразум. Он настолько сильный. Вот оно. Их мысли и энергия одно и то же. Если бы я мог дерьмо. Что это? Настоящий Альфа-Церф. Уходи, отсюда, пророк. Моего костюма не слабеет. Нет, нет. Я не ранен. У Церков более мощное оружие. Все кончено. Что делать? Контроля. Не сработало, но этот сверхразум Цефов чистая энергия. Если я позволю им чуть больше, я смогу забрать ее себе. Пророк, вернись сюда и послушай. У нас детали по Архангелу. Он уже на переходной орбите. Выйдет на нас в течение часа. Цел эвакуировались, остались только в небольшом комплексе в пяти километрах отсюда. Это, наверное, командный пункт спутника. Проведи меня туда, и мы сможем убрать Архангела вместе. Слышишь меня, солдат? Да, мэр. Я знаю, что кажется, нам не выжить. Держись. Пять минут хорошо. Всего пять минут. Ладно. Ладно. Слышу тебя. Доложи обстановку. Пророк, слава Богу, мы несем тяжелые потери. Ромео 12 установил периметр, но, Пророк, это безнадежно. И просто конца и края нет. Они все прибывают. Подальше. Или будете у меня сражаться с цефами как самостоятельные боевые единицы? Вы меня поняли? Нет, он прав. Это безнадежно. Нас не срослось. Мы могли бы стать отличной командой. Стандартный протокол обмена на канале. Прием. Как скажешь, Ромео-1. Прием. She did. Мы нашли Раша! Каков его статус? В растерянности. Кажется, у него крыша поехала. Не понимает, где он и кто мы. Но физически он в отличной форме. Видимо, у него контузия. Он находился в мертвой точке активной зоны цепов. Непонятно, как он вообще выжил. и бросили цель. Информация о причинах нет. Прием. Система деактивированы. Приземляйся. Понял. А теперь двигай к пункту управления. Поторопись. ты должен все еще работать. Прием. Архангел будет... Защита слов, минут. из строя. Вот мы в Надземная система диактита. Ну все, ребят, на это закончим. Следующая серия будет может позже, а может быть завтра. Посмотрим. Всем спасибо. Всем пока.